Здравствуйте, Дина. Добрый вечер. Любовь, здравствуйте. Так, а, вот, уже... здравствуйте. Как раз, Оксана зашла. Здравствуйте, Оксана. Все, давайте тогда начинать. У нас первое АБ память номер 4 рассказывает. Люба, пожалуйста, Люба, вам слово. Да, здравствуйте, это я рассказываю. Ну, начну так. Эпам четвертый – это печеночный эпам. Он синергетик третьего поколения. Сказать честно я не знаю. Я его еще не пила. Но такие отзывы хорошие у всех. Значит... Там очень много трав. Не самих трав, а, как же сказать-то, вытяжка из трав-то, это... Вот подскажите, как называется? Экстракты. Да-да-да. Экстракт. Экстракты трав, их там очень много. И они хорошо действуют на организм печени. Вообще, это... ЭПАМ-4, он, значит... Состоит из прополиса и пчелиное маточное молочко. Укрепляют, значит, защи... защищают печень, укрепляют, значит, организм. Ну, как бы это от антибиотиков и от неправильного питания. Влияет, положительно влияет на здоровье печени, Укреп... как это оказывает общее укрепляющее действие на организм, способствует поддержке печени, малоподвижный образ жизни, если человек ведет. Ну и от гепатоза, от жирового гепатоза. но ну это, я так думаю, что все знают этот. Гепатоз. Это отложение э, жиров на печени. Ну а потом печень плохо работает из-за этого. Поэтому он предотвращает вот этот жировой гепатоз. Ну и э, то, что связано с печенью, сейчас скажу. А, еще поднимает жизненный тонус. И вот эти натуральные компоненты... Они положительно влияют на органы, которые связаны с печенью. Это поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка. И улучшает состав крови. И еще, я, подождите, скажу, по-моему, оказывает мягкое мочегонное действие. Ну рассказала не очень хорошо, ну как запомнила. У меня все. Ну спасибо Люба, спасибо. Я думаю, может быть потом кто-то задаст вопросы или дополнит. Я могу сейчас по ходу дополнить, да, что и печеночный, он не то что лечит печень, он восстанавливает ее не только при жировых гипотозах, а Заболевания печени есть алкоголики, когда вот много пива пьют. И не только алкоголики, даже здоровые люди, которые употребляют много углеводов, у них есть такое заболевание, как гепатит. Гепатит С. Вот. И вот даже вот моя знакомая недавно умерла от цироза печени. И гепатит там у нее был, и цироз печени, хотя она вообще алкоголь не употребляла. А ела много углеводов, не ела совсем белки, жиры не ела. Вот. Так вот, эм, как раз вот ЭПАМ, если правильно его капать, то вот можно вылечить цирроз печени, гипотоз печени. Он хорошо чистит желчные протоки. И даже есть такие результаты, когда растворяет камни в желчном пузыре. Когда люди начинают пить в системе прокапывать ЭПАМ печеночный, Делают УЗИ до и после, а камней нету. Растворяют мелкие камни. То есть вот такие результаты есть у наших клиентов. Все. Наташа, скажи, пожалуйста, да. это, как сказать-то, вот эти углеводы, это мучное все идет на углеводы да. или каши тоже да. туда входит? Да, и каши. Некоторые думают, если у меня жировой гепатоз, то я буду по утрам кушать кашку. А это как раз вы вредите. Нельзя, когда жировой гипотоз, например, эм, заболевание желчным пузырем, по утрам есть кашу. Наоборот, нужно есть белок, сыр обязательно, яйцо, яйцо пашот, яйцо в смятку, яйцо вареное. Даже можно слегка, не на сильном жиру, ну такое поджаренное яйцо, не зарумянившееся, а такое, чтобы ну, белок, как бы говорится, разошелся. да. То есть каши есть нельзя. Углеводы это да. Все, что легко усваивается, мучное, правильно вы сказали, крахмалы эти вот нельзя есть. И вот многие люди сейчас в основном, кто думают там на диетах сидят, они на... пирожки любят, тортики. А сейчас вот эти всякие пошли современные тортики, панкейки, капкейки. Если ты еще дома это сам все испек, то еще ладно, это можно есть. Но если ты пришел в какую-то кофейню, в магазин купил, съел, там ничего натурального нет. Там все искусственное. А это искусственное все у нас откладывается в печени в виде токсинов. Вот. И сейчас у, у детей, очень много у детей жировых гипотозов. На детей посмотрите, какие дети ходят. Такие прям толстые, жирненькие некоторые ходят, да. Мамочки такие счастливые, что ребеночек у них толстенький, а там ничего хорошего нет. Там, потому что они пьют Кока-Колу, дюшесы, вот эти всякие фанты, спрайты. Это все отлож... отлож... в печени да, у нас откладывается и приводит к сахарному диабету. Вот, то есть это уже процентов доказано. Наташа, да, да, спасибо да. тебе большое, потому что я как раз вот думала, что нужно есть каши. И я в последнее время по утрам ем каши. Любовь, если у вас, вас нет проблем с печенью, вы, конечно, ешьте кашу. Нет, вы не в моем -то возрасте, Наташа, в моем-то возрасте надо беречь, а я-то наоборот думала, что я кашу ем, нет. значит, у меня не будет этого гипотоза. Не увлекайтесь сильно кашей, сделайте УЗИ своей печени. Любите кашу, ешьте на здоровье. Только ешьте ее не на воде, а на молоке. Вот. Если молоко домашнее, там все равно есть нужные жиры. Наталья, а вот скажите: а детям со скольки лет можно вот этот эпам применять? Ипам печеночный одна капля на один год жизни. Вот. Ну а что я вам а. хочу сказать? Капля а на с один, какого... год... С один год. Смотрите, а, наша компания вообще прописывает, что с 12 лет детям, да, как бы вот с 12 лет. Но мы родители сами с рождения уже можно капать, э, например, на стакан воды одну капельку капнуть. И вот младенец, например, родился, но не именно ЭПАМ печеночный, а вот ЭПАМ желудочный дальше. Вот кто будет рассказывать про ЭПАМ 11, да, когда ребятишки маленькие, младенцы рождаются, животики у них болят. Вот У меня есть такой пример, у родственников родился маленький ребенок, там совсем такой больной, мы капали, пам, по одной капельке ему в день давали, капали в водичку, а потом даже и под язык, и ничего страшного не было. То есть мама, каждая сама решает, как это сделать, если ее сердце подсказывает, что она хочет это сделать. То есть вы экспериментируете потихоньку, помаленьку. Но прежде чем ребенка поить памам, капните на запястье ребенку. Если аллергическая реакция будет там на продукты пчеловодства, пятнышко красненькое сразу появится на запястье у ребенка. Вот так можно протестировать. А вообще с рождения можно пытаться потихонечку пробовать давать. Вот и все. Спасибо, спасибо. Сейчас у нас. Э, э, Марина, а ее нету, кстати, в птичках, да, пока нету. Ну тогда, Дина, расскажи, пожалуйста, нам про свои эпамы, которые вот ты взяла. Дина? Дина не слышит, отвлеклась. Да, точно, я отвлекала. Пожалуйста, Дина, начинай рассказывать про свои ЭПАМы, которые ты взяла. Ну, я только одиннадцатый. У тебя одиннадцатый, и у нас еще у тебя одиннадцатый, да? Одиннадцатый у тебя? У меня одиннадцатый, да. Пожалуйста. Вот желудочный кишечник, как раз. Да. Да. Пожалуйста. Ну, кто меня еще не знает? Меня зовут Дина. Я живу в Нижнеудинске, мне 48 лет, у меня трое детей, можно сказать, взрослых, младшей дочери 12 лет. Все живут, ну здесь в правда, средняя дочь уехала учиться. Что хочу сказать, мне очень нравится сибирское здоровье, вообще все препараты, которые, все продукты, которые я здесь беру и сама потребляю и дети у меня употребляют и муж и даже мама вот уже не раз говорила маме 72 года а она фельдшер но ее очень было сложно как-то переубедить что биологически активные добавки это помощь для организма она очень ну как-то э, скептически к этому относилась но вот уже год она, слава богу, уже как-то лояльно стала, ну, потому что увидела результаты. И результат на ЭПАМе 11 она тоже увидела. И я просто благодарна вот тем, кто работает над вот этими продуктами всеми, над ЭПАМами. Это, ну, пусть Господь их благословит еще, чтобы долго-долго они жили и помогали нам в этом, во всем. В общем... Одиннадцатый ЭПАМ это ЭПАМ для пищеварения, для желудочно-кишечного тракта. И вот мама получила результат, у нее уже, ну, у ней гастрит, у нее там что-то с желудком и печень у нее, она делает какую-то там зарядку для, у нее коксартроз, и она говорит, я говорит, раньше, когда делала зарядку, я чувствовала эту печень, то есть какие-то, какие-то ощущения у ней были. И Последнее время, вот уже, наверное, около месяца, она уже ЭПАМ этот у меня принимает, пьет его, я ей, ну, сначала контролировала ее, спрашивала, ты когда кушаешь, говорю, когда ешь, ты капай, она хорошо, и вот она мне говорит, я сейчас делаю зарядку, и я не, не ощущаю своей печени, с одной стороны, я думаю, причем здесь печень и 11 ЭПАМ, ну и в общем, вот что я обнаружила. Почему Он, у нее такое действие? Потому что 11, в 11 эпаме очень тоже большое коли состав очень ну, большой. И то же самое чериное маточное молочко, и прополис, и э, сена э, есть в составе. Пчелиное маточное молочко прополиса, общеукрепляющие действие, э, дают для организма поддержку, э, способствуют заживлению слизистой, э, помогают справиться с язвой, с гастритом, э, оказывают мягкое мочегонное и слабительное действие, э, желчегонное. Наверное, все-таки у мамы в печени, может быть, там какой-то, ну, желчка какая-то была, застоялась или что. Желчегоны, антимикробные, противовирусное, противовоспалительное действие. Ну вот, как бы, вообще, ЭПАМы это наша энергия. И, и, ну, в общем, очень много всяких разных отзывов хороших. Постараюсь на своих словах отзывы передать. Я, когда готовилась, смотрела видео э, у мальчика, проблемы с, с... В общем, давайте я отзывы прочту. Так, вот отзыв. Добрый вечер. Хочу оставить положительный отзыв. Около года мучилась с гастродуоденитом. Принимала одиннадцатый, ПАМ, 31-й кишечный фитосорбент и пик. Через неделю почувствовала улучшение. Через месяц стала кушать все. Так, вот. Мальчик: дискинезия. Искривленный желчный пузырь. Одиннадцатый пам и четвертый. Ага. Дискинезия. Дискинезия правильно, желчевыводящих путей. Ага, ну, спасибо. Прошли проблемы полностью за полтора месяца. Прием только этих двух эпамов. Мучились э, больше четырех лет. Пили э, хило. Ой, хафитол, урсосан, тримедат, Отцепол и еще всякую дрянь. Ну, тут мамочка пишет. Спасибо сибирскому здоровью. Я видела видео этого ма... Слышно? Видела видео этого мальчика, и он рассказывал. Он сидел, кушал. Мама у него спрашивала, как ты, как ты себя чувствуешь? Он говорит: ну, хорошо, говорит, вот уже четыре ну, и воспоминания говорит, что прошла тошнота у него, прошла рвота, то, говорит, по ночам рвала, просыпался. Плохо кушал, есть, ну, плохо хотел, может, даже не хотел. И мама у него спрашивает, а сейчас как ты? Он говорит, кушать хочешь? Он говорит, я сейчас, говорит, хочу кушать. И, и ест он, и хорошо, и прошла тошнота. Но тошнит, говорит, иногда, когда только там волнуется в чем-то. Ну, это возрастает. Вот, в общем, такие вот результаты. У меня все. Я еще хочу Инна, добавить. А вопрос можно? А, ну, пожалуйста, Наталья, добавляй. Вот у моей дочки в пять лет был гастродоуденит. Гастродоуденит – это хеликобактер. Она вызывает воспаление слизистой желудка и 12-перстной кишки. Я с ней лежала в больнице. Вот нам такой диагноз поставили – к сожалению, наши продукты сибирского здоровья не излечивают хеликобактер. И поэтому первоначально нужно пройти курс антибиотиков, а вот потом наполнять всю нашу микрофлору. Да? И также вот у нее дискинезия желчевыводящих путей. Это когда загиб желчного пузыря и желчь не проходит. Вот, Ну, конечно, мы пропили все препараты, а потом я стала поить ее памом Да, тошнота по утрам постоянная была. И вот я вам хочу сказать, что моя дочь пьет на постоянной основе ЭПАМ-11. Вот он у меня и сейчас находится дома всегда. То есть покушал и сразу капельки покапал. Не обязательно даже у кого больной желудок, а обыкновенно простому человеку. Вот вы поели и бывает переели. Покапайте эти капли, 15 капель под язык взрослому человеку. Такую хорошую лечебную дозу, непрофилактическую. И вы почувствуете, как у вас сразу вам станет легче, заработает у вас желудок сразу, там, кишечник заработает, то есть будет очень хорошо. И еще у меня есть отзыв. ЭПАМ-11 очень хорошо снимает приступ острого панкреатита. Что такое острый панкреатит? Это когда поджелудочная ваша, можно сказать, ну, нету ее, она как ниточка тоненькая, и она уже не может, бедная, мы все жирно кушаем, кушаем, кушаем, и наступает Приступ острого панкреатита. А при остром панкреатите, как говорят, холод, голод и покой. Пьем воду, ничего не едим, прикладываем лед. Так вот я вам хочу сказать, при остром панкреатите, запомните, через полчаса нужно капать по 15 капель ЭПАМ-11. Он сразу восстановит слизистую, вот, эту вот слизистую на поджелудочной железе. Очень хорошо поможет. И вообще сейчас лето. Начнутся скоро отравления, ротовирусы. Имейте все ИПАМ 11 дома, на дачах, у себя, в дороге, в поезде, где бы вы ни были. Для профилактики его прокапывайте, и будет все в порядке. Так, Дина, а скажи, пожалуйста, а детям, детям как можно применять вот этот вот 11 ИПАМ? Ну вот я же сейчас вот рассказывала про ребенка, конечно, можно. И как вот Наташа с уже сказала, что какого? она... Ну, как вот уже пишут, что с 12 лет, но э, сколько лет ребенку, столько капель под язык. А потом уже вот с 10-12 с 12 лет 10 капель под язык. И еще хочу один... Э, э, Результат рассказать. Было вот, как сейчас Наташа и сказала, отравление у, ну, не у ребенка, у женщины. Она отравилась йогуртом. И под рукой ничего не было, кроме 11 й ЭПАМа. Она капала себе 11-й кап, э, пам и восстановилась у нее и, и желудок, и, и, и все остальное. Вот. Хорошо, все, спасибо. У нас тут Марина подошла. Давайте, Марина, тогда вы про свои ЭПАМы расскажите, пожалуйста. Добрый день. Про седьмой, да, ЭПАМ? У вас седьмой Я вы сказала. взяли и тысячный вы взяли. Вы два ЭПАМа взяли. И тысячный, Я... да, вот этот, который? Да, да, да, у вас седьмой и тысячный. А, расскажите а... нам про них. Ну вот, знаете, ну, вчера говорили, вроде как, седьмой только, я просто, извините, пожалуйста, чуть, чуть позже подключилась, не слышала, вот Ольга Николаевна говорила, по-моему, тысячный, ну, в принципе-то, вот знаете, у меня сегодня вот так вот получается, вот я сейчас держу, значит, депам седьмой, почему выбрала изначально седьмой тысяч? ну, потому что вот как бы я изначально... С Ольгой Викторовной много вот, да, разговаривала, она мне очень много рассказывала информации про ИПАМы, про их важность применение и так далее. И вот с февраля месяца, получается, у меня... Один раз я заболела, ну вот как бы уже начала там тоже советы Ольги Викторовны применять и бальзам, корень широкого спектра действия, и ПАМ седьмой. И вот по сегодняшний день у меня было два момента, когда ну вот, чувствую, что я заболеваю. И сразу вспоминаю то, что мне советовала Ольга Викторовна. Достаешь и Пам и начинаешь, если ты вот прям в реальности чувствуешь, что организм да, у тебя ослабленный, не так даже, как написано для профилактики а усиленная доза то есть там увеличиваю знаете с утра закапала там эти капельки потом через два часа еще там ну вот по мере я же чувствую как бы знаю свой организм и поэтому вот э, мне очень помогло два раза я вообще не заболела то есть мне хватило даже в течение дня я начала применять седьмой пам все, на следующий день просто снижаю уже дозу э, вот таким способом, как бы, ну, именно в своих целях. И тысячный тоже э, для профилактики применяю. Ну, знаю, потому что, как бы, работа эмоциональная, думаю, мне не помешает, мне это необходимо. Зачем, ну, допустим, усложнять, да, ситуацию, когда можно себе помочь самому вовремя, чтобы не доводить, допустим, там, до стресса, до депрессии и так далее. То есть очень хорошая вещь. Ну, вот я, э, как бы, с точки зрения вот ну, как сама вот применяю, не с научной точки зрения, а вот человека, как клиента, да, и вот так вот решила поделиться своим опытом. Ну, состав тоже тут очень все хорошее, все натуральное, как бы очень много всего, думаю, что, ну, может быть и не нужно перечислять, да, когда человек покупает или планирует покупать, он обязательно будет консультироваться у консультанта, специалиста, да, то есть все прописано, каким образом пить взрослым, по 10 капель, два раза в день, под язык, во время еды, но это вот для, я так понимаю, как бы когда профилактика идет, да, сколько раз уже говорилось о том, что его он тоже получается -то у нас как широкого спектра действия, как корень, да, бальзам, то есть можно увеличивать дозу по мере твоего заболевания и так далее, то есть рекомендую всем принимать вовремя как бы следить за своим здоровьем, за своим состоянием, вот, спасибо огромное, еще раз, компании, компании моей любимой, вам огромное спасибо, команде профессионалов, за то, что, ну, готовы прийти на помощь каждому человеку, это очень, такое вот, дорогого стоит, как... это слова, кстати, мне запали в душу, Ольги Николаевны, дорогого стоит, это бесценно, на самом деле, огромное спасибо. Вот, ну, пока вот так вот смогла поделиться своим впечатлением вот там, от этого да. продукта. Немножко дополню, да, да. что mm -hmm. ИПАМ тысячный, он же еще неврологический, да? Да, да, да. Он подходит, он подходит детям с психической задержкой. Капать mm -hmm. его можно. Вот. Mm -hmm. И Еще его можно, когда вот, например, боли, мышечные боли, спазмы какие-то его капать. Он очень mm -hmm. хорошо помогает. И еще его можно капать в глаза. Uh -huh. Вот попробуйте. Uh -huh. Его рекомендуется разводить один к одному, но я вот лично не разводила, просто капала его. Вот Вы знаете, когда закапаешь первый раз, такое жжение в глазах, сильное. Ну не можешь uh -huh. открыть глаза, минуты две-три не можешь открыть. А потом, uh -huh. знаете, открываешь их, и такой кайф в глазах. Ну вот просто, знаете, не описать. Вот если вы это не пробовали, вот купите, попробуйте закапывать себе в глазах. Даже зрение улучшается, сразу резко сменяется в глазах. Нет, нет, вот. у меня есть, Наташа, Я просто скажи, да. не, спасибо. Наташа, угу. скажи, пожалуйста, а если э, этот катаракта, это помогает, да. так, улучшает? Ну, катаракта что такое? Когда хрусталик уже помутнел, и смотря в какой степени катаракта. Если начальная стадия, начальная стадия катаракты, будете капать, да то процесс катаракты дальнейший будет медленнее. У наших катаракт это усыхает хрусталик, начинает мутнеть, сыхается, сыхается потихонечку, да. Если начальная стадия, да, пробуйте, глаукома, при глаукоме, он же неврологически называется, вот, а глаукома, что такое глаукома? Это же как раз когда спазмы у нас в сосудах головного мозга, в глазах происходят вот конкретно, Поэтому вот его и нужно капать не только для зрения, а вот при глаукоме, катаракте, любовь, да, можно капать. Можно, только нужно на постоянной основе капать, капать, капать. Один раз в день или два? Ну, я могу, например, ваш организм вам тоже подскажет. Можно утром, можно в обед и вечером, можно три раза в день. Вот. Он убирает вообще Понятно. дискомфорт в глаз, рези, сухость. Синдром сухого глаза, вот ЭПАМ-11 хорошо убирает, вот, очень хорошо. Спасибо, Наталья, ты вообще молодец, обо всех продуктах все знаешь. Спасибо, на себе все испытала. Спасибо большое. Ну а сейчас у нас 31-й ЭПАМ противофиброзный, нам об этом расскажет Жулькина Оксана. Оксана же у нас здесь, правильно? Включайте микрофон, Оксана, и, и камеру желательно, и рассказывайте. Одна. Здравствуйте, меня слышно? Слышно? Хорошо. Еще раз здравствуйте, меня зовут Жулькина Оксана. Я сегодня хочу вам рассказать про ЭПАМ-31. Как говорят, еще противофибронные. Если хочешь, чтобы у тебя были здоровые суставы и крепкие кости, покупай ЭПАМ-31. ЭПАМ-31 это источник активных веществ, которые способствуют восстановлению суставов и соединительных тканей. Также он еще укрепляет защитные силы организма. Натуральные компоненты традиционно используются для облегчения боли и воспаления, а также для профилактики болезней опорно-двигательной системы. В состав ЭПАМА-31 входят три комплекса. Это базовый, направленный комплекс и фоновый комплекс. Расскажу немножечко про первый базовый комплекс. При проблемах опорно-двигательного аппарата в первую очередь страдает организм. Нарушается подвижность, возникают воспалительные процессы. В качестве общеукрепляющего средства традиционно используются прополис и маточное молочко. В этих препаратах содержатся доценовые кислоты которые укрепляют иммунную систему и приводят ее в режим боеготовности. Второй комплекс, как я вам уже говорила, это направленный. Его, компонент, его компоненты принимаю, применяются при восстановлении суставов и соединительных тканей, для облегчения болей и воспалений, а также для профилактики болезней опорно-двигательной системы. В, этот комплекс, в этом комплексе присутствует глицино-резиновая кислота, которая положительно влияет на синтез гормонов, что очень важно для коррекции заболеваний костно-мышечной системы. Третий комплекс – это фоновый. Нарушение обменных процессов, которые регулируются мочевыводящие системы, приводит к отложению солей в почках и в суставах. Это провоцирует воспаление в этих, можно сказать, в почках и в суставах. Компоненты этого фонового комплекса обладают антиоксидантными и мочегонными свойствами и способствуют регуляции водно-солевого обмена в организме. Активные вещества в его составе оказывают противовоспалительное и противоопухолевое действие. Как же принимают этот препарат эпам ЭПАМ-31. Рекомендуется принимать его взрослым по 10 капель два раза в день под язык во время еды. Но перед применением необходимо встряхнуть пузыречек, чтобы жидкость, можно сказать, там взболталась. Продолжительность приема препарата в основном... Один месяц. Но если появляется такая необходимость, то можно прием через какое-то время повторить. Но противопоказаний практически нету. Это в основном индивидуальная непереносимость и аллергическая реакция на продукты пчеловодства, беременность, ну и кормление грудью, конечно. Вот то, что я хотела вам рассказать про ЭПАМ-31. Всем пока, А у меня напомним. вопрос, Оксана. А, это, вопрос можно я задам? Оксана, а вот... Конечно, почему? конечно. Ну, он все-таки называется противофиброзный, можете ответить? Ну, фиброзное образование это же какие-то посторонние там образования происходят, да? То есть наросты какие-то, или там ткани какие-то, они же должны как-то, ну, наверное, как-то влияет на них, или как? Что? Что происходит? Вот почему его противофиброзным-то назвали? Не можете Вы это... против... противоопухолевый, да Наталья. А, наверное, не смогу я, ответить, да, попрошу, я... попрошу помощи у Натальи. <свят> вот я как раз и хотела вам Оксану немножко дополнить. Она у -у -у. Обновила, что он противоопухолевый. Там есть такая травка, какая Оксана травка, вот вы только сейчас перечисляли состав травок, какая там есть такая травка, которая рассасывает, он, он противофиброзно-кистозный. Не только в плане здоровья у женщин, кисты, миомы, мастопатии, также и у мужчин, когда образуются узелки в простатах. И вообще цирозы печени. То есть любые новообразования от ЭПАМ-31 а -а -а -а. тоже лечит. А вот какая там травка-то есть? Вы сейчас состав называли. Доциновые кислоты Да, да. и продукты пчеловодства. Вот именно да, прополис, маточное молочко. Молоко, молоко, да. И еще там состав травок есть, вот как раз вот, который является противо Глицеридиновая кислота, которая провоцирует синтез гормонов. Правильно, вот, именно вот это вот. У нас же, когда гормональный сбой происходит, неправильно У -у -у. начинает работать печень, и происходит гормональный сбой. Когда печень зашлакована, происходит гормональный сбой. Вот тогда-то у нас и образуются все кисты в любых органах. Мастопатии, миомок у женщин и так далее. Рак, потом уже последняя стадия. Вот как раз вот эти вот кислоты действуют на гормоны, вот на эти. Очищают, угу. как говорится, эти кисты. И вот уходят новообразования. Прям вот просто... Спасибо большое, понятно. Просто я сама его еще не принимала, поэтому, может быть, еще не в полной мере я его изучила. Зато сейчас уже будете 100% знать. Да, да, я, спасибо я... большое. Допустим, если на почках, да, вот тоже очень часто встречается заболевание киста да, на почках, да, да образуется. Да, вот он помогает, да. рассасывать. Естественно, если... Там эти нефрозы, нефроз почки, по-моему, называется, да? Да, если вы прошли полное обследование у врача, проверили свои почки, все там проверили, да? А какое лечение почек вам врачи назначат? Урсосаны, уролисаны, все, это тоже биодобавка. Они, оно как бы не лечит, ну, просто мочегонное действие и все. Вот у меня брат страдает камнями в почках, вот. И я ему постоянно покупаю, во-первых, снимает воспаление УПАМ, его еще называют по-другому, у нас же еще есть УПАМ урологический, дальше вот мы будем говорить про него, да, вот, 96-й. А вот именно вот, вот этот вот УПАМ, про который мы сейчас говорим, конечно, он рассасывает кисты новообразования на почках, да, Геннадий? Только там нужно его пить тоже 4 раза в день по 15 капель под язык сразу. Вот, спасибо, спасибо, а то, ну, ну, есть, вот, встречаются люди, меня спрашивают, а я, Там честно, надо я... Назначать, назначать программу, специальную программу нужно назначать, ЭПАМ-31 и ЭПАМ-96 вместе, плюс истоки чистоты, вот у кого, там назначаем программу, пьем ее по полгода, по году пьем, истоки чистоты, ЭПАМ, и медвежьи ушки, то есть составляем программу, Смотрим, какие анализы у человека, и вот назначаем убойную дозу сразу, а потом можно уменьшить маленько. Хорошо, спасибо. А то вопросы возникают, а я, вот, честно говоря, с ИПАМами очень мало, ну, то есть вот я принимаю вот 44, да, вот я сейчас про него буду рассказывать. Вот. И у меня, в принципе, это опыта применения, это, этих ИПАМах не было. Оказывается, это такая штука хорошая. А я, честно говоря, не знал. Маленькая бутылочка, маленькие капли работают на высшем уровне. Да. Ну что ж, тогда я сейчас продолжу уже, уже раз начал. Я сейчас включу видео и, и включу демонстрацию экрана. Так, вот видео уже включилось. Сейчас я включу демонстрацию экрана и расскажу про 44 четвертое пам. Так, транслировать звук. Транслировать. Так, вот это. И вот экран видно мой, скажите, пожалуйста. Видно. Так, и сейчас я перейду на экран. Так, вообще эпам, ну вот общее такое название, эпам, да, они это синергетики третьего поколения. То есть здесь получается такая синергия трех комплексов. Вот правильно сказали: базовый комплекс есть, направленный комплекс и фоновый комплекс. Базовый комплекс это общий комплекс для всех эпамов, это прополис и плюс маточное молочко. Направленный комплекс он уникален для каждого эпама. Экстракты растений имумио источник активных веществ, то есть источники активных веществ. Вот именно сюда они в зависимости от цели Которую они и задачи, которую эти эпамы выполняют в организме, сюда включаются вот эти компоненты. Ну и фоновый комплекс, он уникален также для каждого эпама. Это экстракты растений, содержащие активные вещества. Вот эпам 44, да, эпам 44. Я сейчас покажу вам, вот он так выглядит, это вот коробочка. Я вот, к сожалению, себя сейчас пока не вижу так я сейчас включу вот значит вот видите 44 ЭПА. это вот коробочка значит а вот сама бутылочка она вот маленькая да здесь всего 30 грамм 30 грамм находится такого ценного продукта ну, в принципе если для профилактики но на 25 дней хватает я применяю этот эпам утром и вечером как написано значит профилактической дозе 10 капель да я беру так после еды значит капаю его в чайную ложечку и потом под язык потому что капать сразу под язык не видно сколько капель капнет. Вот. поэтому значит вот такой чудесный продукт и честно говоря в феврале месяце, в феврале месяце, я лежал 10 дней в больнице, у меня была страшная аритмия мерцательная уже. И даже уже была фибрилляция, то есть у меня уже останавливалось сердце. Вы знаете, мне предлагали кардинальные решения, то есть остановить сердце и потом запустить, чтобы изменить. Либо там операцию делать. Я сказал нет. Я не согласен. Вот. Ну, тогда мне сказали, будет длительное медикаментозное лечение. Да, мне навыписывали кучу-кучу огромную кучу препаратов. Но я препараты принимаю. То есть я принимаю вот эти все лекарства, которые мне врач назначил. Вот. Но и параллельно я принимаю продукцию нашего сибирского здоровья вот и пульс бокс я принимаю и сорок 44 я принимаю И вы знаете у меня уже э, как бы выравнивается пульс то у меня было так давление 120 на 80 а пульс за 150 зашкаливает и такое часто часто но ну, когда кардиограмму сделали врач-кардиолог сказал что у вас уже фибрилляция но есть дефибрилляция, да, то есть когда сердце запускается с помощью такого прибора, как дефибриллятор. А фибрилляция – это остановка сердца. То есть я был на грани того, что ну, у меня сердце бы остановилось и всего лишь. Вот. Поэтому, честно говоря, у меня опыт применения ЭПАМов очень маленький. До этого я принимал еще несколько лет назад, наверное, года четыре назад, я принимал еще четвертый ЭПАМ печёночный, потому что у меня были проблемы с печенью. Ну, печень, вы знаете, наш орган, который не имеет нервных окончаний, и когда он болит, мы не знаем, мы только можем его почувствовать. Вот как рассказывала нам Дина, да, что мама чувствовала печень во время зарядки. Вот я тоже стал чувствовать печень, да, и я применял четвёртый ПАМ довольно-таки успешно у меня быстро быстро я перестал чувствовать печень буквально там через пару недель я печень уже перестал чувствовать и поэтому я больше не применяла пам вот. ну вот только сейчас применяю 44 пам значит я сейчас буду дальше рассказывать про нашей пам значит он вообще Работает таким образом, он нормализует артериальное давление. Заболевания сердечно-сосудистой системы, они являются одними из самых опасных и распространенных в мире. Ну и у нас в России тоже. А гипертония довольно часто встречается среди взрослого и даже уже среди молодого населения. Повышенное давление может быть вызвано целым рядом факторов среди которых образ жизни, стрессы, вредные привычки, наследственность и другие. Гипертония не поддается полному лечению. Однако с помощью профилактики можно предупредить появление проблем с артериальным давлением. И вот как раз вот этот наш чудесный продукт ЭПАМ, он и предназначен как раз решать вот эти все проблемы. Ну, диета при гипертонии – это профилактика атеросклероза. Ну, вы знаете, что с возрастом наши сосуды, стенки наших сосудов, они становятся стекловидными. И это явление называется атеросклероз. То есть сосуды теряют проходимость, гибкость, приобретают ломкость. И это может привести к серьезным последствиям. Это может быть, инсульт, инфаркт и все, что угодно. Признаки начавшегося атеросклероза – это первый признак. Это человек начинает забывать, у него появляется шум в ушах, он вставать начинает, утомляемость повышена и так далее. На это все надо обращать внимание, потому что люди зачастую, ну, не обращают внимания. Стараются, живут, трудятся, работают, производят что-то, делают, стараются детям помочь, особенно уже в таком возрасте преклонном. Но на самом деле дети-то будут жить, а вот о себе позаботиться им надо. Существует ряд простых способов, которые позволяют добиться снижения артериального давления. Одним из которых является соблюдение диеты. Ее смысл состоит в том, что из рациона полностью исключаются жареные, острые, соленые, маринованные продукты и крепкие напитки обязательно. Я вот честно скажу так, с 2006 года я уже вообще крепкие напитки не употребляю, потому что когда в 2006 году у меня обнаружились вот эти все ишемические там болезни, вот, врач сказал, хотите жить? переставайте употреблять вот эти вот крепкие напитки. Ну, и я перестал, конечно. И при этом в большом количестве в рацион питания включаются овощи, фрукты, сухофрукты, нежирная рыба и молочные продукты с пониженным процентом жирности. И вот сегодня уже Наталья говорила, что каши ни в коем случае не надо, потому что людям кажется, ой, я буду просто есть кашку. Вот ну, я не буду есть жирного, мало это не буду молока, яйца не буду употреблять, не буду употреблять там э, мясо. Я буду есть только на диете, я буду есть только кашку. Но это же углеводы, а это ни что иное. Это все равно все брать и ложками есть сахар. Ну сахар же никто ложками не ест, а кашу едят ложками. И поэтому я честно скажу люди просто вот с этими диетами ну сошли с ума потому что все хорошо в мире и та же каша и, и все хорошо и сахар нужен для, для жизнедеятельности нашей но во всем нужно знать меру и пропорцию вот. и поэтому не надо как-то это все понимать так вот, я вот не понимаю этих веганов или как их называют, вегетарианцев, которые себе жизнь осложняет да. ну, а, вот, а если еще эти вегетарианцы, допустим, являются детьми, допустим, да, ну, вот, вот, вот, допустим, моя дочь там, или, допустим, сын бы были вегетарианцами, я бы, наверное, с ума сходил. При этом, к другим способ, ну, способом снизить риск возникновения атеросклероза относят подвижный образ жизни отказ от вредных привычек нормализацию веса и полноценный отдых да вот я честно хочу сказать в свое время мне посоветовали ходить причем ходить надо не просто вот ходить а 10 тысяч шагов ежедневно нужно выхожу вот. тогда будет более-менее подвижный образ жизни ну а то что у нас будет тратиться определенное количество калорий, не будет накапливаться жиров в организме ненужных вот, и так далее. Профилактика атеросклероза включает также применение средств, которые содержат натуральные компоненты, поддерживающие работу сердечно-сосудистой системы, способные оказать стимулирующие и укрепляющие действия, а также препараты иммуномодуляторов. И вот в состав биологической активной добавки к пищи, ЭПАМ-44, да, входит комплекс трав, богатых флавоноидами, корни солодки, гладкой солодки, -гладкой, да, являющийся источником глицеризированной кислоты, а также экстракты трав, пустырника и валерианы. Поэтому они и ну, поддерживают нас. Фламоноиды, как биологически активные вещества растений, содержат натуральный антиоксидант, способствующий укреплению капилляров. Понимаете? не только со стенок сосудов, но еще и капилляров, а они снижают уровень холестерина в крови и препятствуют развитию атеросклероза. Стеризирован кислота нормализует проницаемость сосудов. Регулирует уровень холестерина и благотворно влияет на работу сердечной мышцы. Трава пустырника и корень валерианы оказывают седативный эффект. То есть ну, человек успокаивается ну, и так далее. Ну, ритм приходит, сердечный ритм приходит в норму. И показаны как, два, как для лечения гипертонической болезни и сердечно-сосудистых неврозов. Укрепление сосудов, а также в случаях, когда требуется профилактика болезни сердца. ЭПАМ-44 и нормализация артериального давления. Использование этого препарата для профилактики и лечения гипертонии значительно сокращает период реабилитации и предупреждает болезнь сердца, так как имеет в составе следующие вещества. Но я уже говорил, экстракт корня солодки гладкой помогает регулировать норму холестерина, улучшаемый улучшает проницаемость стенок, капилляров и улучшает работу сердца. Способствует профилактике сердечных заболеваний. Вот все, кто хочет избежать болезни Альцгеймера, вот им очень э, я рекомендую в профилактической дозе употреблять, уже сейчас прямо начать и употреблять его ежедневно, вот в профилактической дозе экстракт, Вернее, ЭПАМ-44, потому что именно только этот продукт вам поможет вот, и улучшит проницаемость стенок капилляров головного мозга. Флавоноиды и флавонные соединения оказывают антиоксидантное действие, защищают мышцу сердца от свободных радикалов. Трава пустырника и валериана нормализуют сон, повышает, стрессо... повышает стрессоустойчивость организма. Иридоиды ⁇ это быстро выводят продукты распада и токсины из организма. Маточное молочко ⁇ оно усиливает иммунную защиту и способствует восстановлению мышечной ткани. ЭПАМ-44 может применяться в комплексе с другими медикаментозными препаратами. Почему я вот и говорю, что я сейчас при, принимаю вот эти препараты медикаментозные, которые мне назначил врач, и я не боюсь, и при, применяю ЭПАМ-44, э, и он помогает мне нормализовать и артериальное давление, и ритм сердечный, и другие проблемы, я думаю, тоже решатся. Но я пока ну, с, не продолжительное еще только время применяю, поэтому... Не могу сказать, что у меня прям такие супер-пупер-навороченные результаты, но я думаю, что они будут скоро. Ну, в течение года я буду применять больше, я буду при, применять этот препарат. Я думаю, что у меня эти результаты появятся. Вот. Ну и применение. Взрослым по 10 капель два раза в день под язык. Это профилактическая доза. Но для лечебной дозы, вот уже говорили здесь все можно увеличивать количество капель или количество раз в день то есть можно по 10 капель три раза в день можно по 15 капель два раза в день это уже тут вариации сами подбирать подбирайте вы организм действительно сам подскажет перед потреблением обязательно нужно встряхивать. продолжительность приема для профилактики один месяц но ну, если надо решить дальше проблемы если у вас уже что-то перешло в хронику и как-то облегчить свое положение со здоровьем да, можно этот прием повторять неоднократно рекомендуется в качестве биологической активной добавки к пищи вот. противопоказания да действительно перед применением данного продукта нужно проверить э, переносит ли ваш организм э, э, продукты пчеловодства потому что в состав всех памов входят э, и маточное молочко и прополис а также беременность противопоказ... беременным противопоказано и кормящим грудью ну и у кого аллергические вот, реакции я уже сказала на продукты Человодство. Ну, вот у меня все. Пожалуйста, задавайте вопросы. Геннадий, а вы магний пьете? Слышу я, что-то у меня случилось, я ничего не слышу. Не, слышу, не, слышу. не слышно, не слышно. Не слышно, слышно мы да. тоже а не, слышно? не слышим. А, вот а почему молчали? У меня, что, я все говорила, у меня микрофон был выключен. Почему? Мы я вам вопрос слышали. задала. Сейчас уже слышали. Вот я вам вопрос задала, вы услышали, пьете магний? Да, да, я дополняю вот пульсбокс, пью и сразу дополняю магний. Вот, почему? Потому что э, и запиваю я вот это юго-го э, клубникой, да, для, юго, сердца, для... да, бета юго, вот это, да, бета-глюкан. Да. Вот. Да вот как раз магний установит нормальный ваш ритм сердца. Потому что вот вы сейчас рассказали, у моего мужа тоже нарушен ритм сердца. И я вот ему даю магний. одно утром и одну вечером. вот. И мы с кардиологом проконсультировались. Он сказал, да, магний можете пить. Обязательно магний пить надо. Омегу обязательно ультра пить надо, когда проблема с сердцем. То есть, если вы пьете пульсбокс, там маленькая доза омеги, там ликопин в основном, да, сосуды вот. чистые. Наталья, а пьешь я, пьешь пьешь, пьешь, пьешь, пьешь. я еще пью, я еще сейчас пью флекс бокс, а там тоже довольно-таки внушительная доза омеги. Но вы, мы же должны пить по 4 капсулы омеги в день. Вы посмотрите, какая дозировка в пульсбоксе и какая в флекс кубе. В основном да. это маленькая дозировка, там, по-моему, можно еще капсулу добавлять спокойно. Ну, у меня омега есть, я и добавлю, спасибо за подсказку, потому что мне, я был на продуктовой минутке, которую проводит, проводит э, Ольга Балалаева, да, и вот там мне подсказали, угу. да, вот, да, что мне и... надо, угу. да, что мне надо, Ринха, да, мне она подсказала, что мне нужно именно употреблять. Хорошо. Ифирая, значит, я ей сбрасывал список лекарственных препаратов, которые mm -hmm. мне назначил врач. Она мне сказала, очень круто вам все назначили и подсказала, чем можно, они, ну как бы сгладить действие вот этих препаратов, потому что мы одно лечим, а другое калечим, это уже понятно, yeah. потому что там продукты химия, да? Печень в основном страдает, там наша страдает поджелудочная Бочки. вот и почки да и поэтому надо как бы сглаживать действие этих препаратов вот обязательно нужно применять вот эти наши воды и вообще вот продукция сибирского здоровья она мне очень-очень нравится очень я давно ее уже ну, лет шесть точно употребляю и она мне очень-очень нравится у меня многие проблемы, может быть, и решились из-за того, чтобы, ну вот, если я ее употребляю. Так, ну у меня все, задавайте еще вопросы. А Геннадий, а знаете, вот у меня... Что, что Марина? Вот смотрите, у меня, знаете, какой вопрос возник. Вы сейчас начали говорить прям вот этот флекскуб, а я давно о нем слышу э, на наших продуктовых минутках. Вот да, как бы многие говорили про него. Ольга Николаевна, по-моему, еще что-то вот тоже вот много, как вот прям это на слуху. Я бы вот думала, что вот Свобода движения, флекс Куб, свобода движения. 30 пакетов. Я сейчас взяла просто прайс-лист. Приехала уже, взяла прайс-лист и смотрю. Вот для чего он, его вообще предназначение такое самое первое, первоочередное. Я как бы хотела просто попробовать. можно я отвечу, влезу куда не надо. Это как раз марафон будет. Марафон у нас будет гибкие суставы. Вот. И вот это для суставов. Поэтому Отличный. там все можете задать, спросите, вам все расскажут. Просто сейчас не будем отвлекаться ну, на Поняла, это, да? поняла. Все, Совершенно верно. У нас уже времени много прошло. Нам еще надо рассказать про несколько эпамов. У нас еще осталось два эпама замечательных. Это 96-й эпам урологический, да. Нам расскажет про него Татьяна Мельник. Татьяна, включайте микрофончик, пожалуйста, и рассказывайте о а лучшем видео добрый вечер друзья к сожалению я видео не включу я и так время от времени вас к сожалению не слышала у меня крайне сложное отношение со связью мы на вы скажем так но я начинаю рассказывать про урологический пам ЭПАМ 96 -й. я его так люблю Довольно часто им пользуют, потому что если только стоит мне немножечко подстынуть, то урологический ПАМ плюс медвежьи ушки – это мои друзья постоянные. Значит, 96-й ПАМ он предназначен для нормализации функции почек и мочевыводящих путей. Кстати, меня слышно, да? Очень хорошо слышно, очень хорошо. Да. Хорошо. Но вот при регулярном применении при регулярном применении оказывает довольно такое положительное мочегонное действие и, конечно же, препятствует образованию мочевых камней. Обладает выраженным антибактериальным и противовоспалительным эффектом. Это вот как раз то, о чем я сначала говорила, что я часто применяю при воспалении. Дополнительное использование показали, что и памут вот 96-й, он как раз и защищает ткань почек от патологического воздействия лекарственных препаратов, ну и, конечно же, других тактических веществ. Рекомендованный пам как общеукрепляющее средство и при хронических заболеваниях почек, ну и, конечно же, соответственно мочеполовых путей. Так, ну это при таких заболеваниях, как хронический пиелонефрит, хронический цистит и уретрит. Применяют также, как и в основном все ЭПАМы, да, можно курсами от одного и более месяцев до трех месяцев от 10 до 20 капель, да, 4-3 раза в день. Но иногда, когда вот, вот, допустим, как я совсем недавно применяла, даже чаще применяла, то есть и даже 5 и 6 раз в день. Так, теперь я расскажу про 24-й ПАМ. Тоже мой любимый ПАМ. Это женские ПАМ. Я им тоже время от времени пользуюсь. Это ЭПАМ e для женского здоровья для профилактики и лечения заболеваний женско половой сферы но он конечно же нормализует гормональный фон да, менструального цикла и конечно же он помогает смягчает климактерические, климактерические расстройства рекомендован в качестве об, общеукрепляющего средства комплексном лечении следующих состояний это это как нарушение менструального цикла, да, при воспалении заболевания, придатков, матки и, еще раз повторюсь, климактерических расстройств. Также используются, как и все вообще эпамы нашей серии, да, от 10 до 20 капель до 4 раз в день, ну и более. Ну и желательно, как говорится, циклично от одного месяца и дольше. Но вот тоже на примере конкретно, это мои дочери применяют 24-й ЭПАМ, даже гораздо чаще, нежели рекомендуется. И еще вот что хочу сказать про ИПАМ, да. Наши ИПАМ, они же не случайно выпускаются в капельках. Не знаю, может быть, вы про это говорили, у меня связь прерывалась. Значит, рекомендовано, мы все знаем, да, что эту эмульсию рекомендовано применять под язык, да, лечебные вещества, немного о травках, лечебные вещества извлекаются из трав, на 90% они всасываются в ротовую полость, и лишь 10% по статистике всасываются в кишечник и желудок. Кроме того, что еще нужно заметить, жидкая форма позволяет Расходовать гораздо меньший объем растительных веществ для достижения да, необходимого эффекта. И не случайно рекомендуется пить ЭПА, именно вот желательно используя ложку. Почему? Потому что если он от контакта с слюной, может попасть вовнутрь флакона, соответственно может быть брожение. И негативно сказаться на сроки хранения памы. Вот благодаря пипеточке очень легко дозировать капельки. И поэтому еще раз повторю, что желательно это использовать при помощи ложечки. Ну вот у меня все по продукту. Ну, спасибо, спасибо. В дополнение или вопросы, пожалуйста, задавайте. А, добрый вечер. Можно я добрый. дополню? Про 96-й 96 ПАМ. Я вот прочитала такую интересную информацию Что ЭПАМ 96-й был задуман и сделан Для снятия психического и физи... психической и физической зависимости То есть алкоголизм, наркомания, токсикомания Но в сертификации этому ПАМу отказали и поэтому э, немного доработали, немного э, его, как сказать, э, небольшую коррекцию рецептуры провели и появился новый ЭПАМ 96-й, зарегистрированный как э, вот, урологический ПАМ. Вот такую информацию я узнала, очень интересная. И вот э, много отзывов было о том, что э, снимает да, тягу к, э, к табаку э, от трех до одного месяца. Но мы еще не пробовали, хотим попробовать. То есть не я. Спасибо. А, Ладно, дай, спасибо, дай. спасибо. Еще кто-то? Нету? Тогда у нас э, Наталья э, расскажет про 900-й респираторный. Да, Эпам. ну я начну маленько с предыстории, да? А вы все знаете, что обозначает слово ЭПАМ? Это эмульсия прополисная, активированная, модифицированная. Это набор энергоинформационных программ, которые восстанавливают жизненные процессы в клетках, органах, системах человеческого тела. Слышали, что я сказала? Вот в этих каплях заложена информация, программа целая там заложена. Представляете? Технология производства ЭПАМа сохраняет самоценную энергию и информацию для клеток и тканей и программы их восстановления. Материальными носителями этих программ служат спиртовые экстраты прополиса и 21 лечебное растение. ЭПАМ. Не только лечит болезнь, он восстанавливает здоровье. Серия ЭПАМ – это принципиально новая линия лечебно-профилактических продуктов для биоэнергетической коррекции. Эта серия не имеет аналогов не только в российской, но и в зарубежной медицине и занимает особое место в коллекции БАД корпорации Сибирское здоровье. Может быть, вы помните такую притчу-сказку об отце, который велел сыновьям сломать веник, этого у них не вышло. А вот переломать весь лининг по прутику оказалось нетрудно. Так вот, в основу чудодейственной эффективности комплекса ЭПАМ заложен тот же самый принцип – принцип синергии. Суммарное действие всех составляющих продукта в разы превосходит действие каждого из них по отдельности. И результат получается великолепным. Каждая эмульсия состоит из базового, направленного и фонового комплекса. У каждого комплекса своя роль. Базовый комплекс служит для укрепления защитных сил. В него входят экстраты пропольса, как уже сказал Геннадий, и пчелиного маточного молочка. Общий для всех продуктов серии. Ну и направленные мумиё и экстраты растений. Так вот, я как уже вам сказала, что эта целая формула заложена. Если ЭПАМ рассмотреть под микроскопом, то там можно увидеть формулу. вот Интересно было бы это вот посмотреть. Вот, то есть это не просто капли, это живые капли, натуральные капли. вот Поэтому все ЭПАМы стоят одинаково в коллекции 9 наименований и по различным направлениям. При соблюдении всех условий хранения срок годности ЭПАМов 2 года. Не слишком ли это много, спросите вы? Для натурального препарата в жидкой форме? Нет. Такой срок хранения возможен благодаря особой технологии производства, в которой используются только природные консерванты прополис и сорбат калия. Вот. Это вот я как бы подвела итог, о всех ЭПАМах рассказала, да, чтобы вы знали. Но моя роль рассказать сегодня про ЭПАМ-900, да, что же он делает? Этот ЭПАМа есть пероторный. Он защищает клетки от проникновения вирусов, повышает иммунитет. В состав вошли грудные сборы. Они поддерживают бронхиальную систему и способствуют защите дыхательных путей. Все вы знаете знаменитую мать и мачеху. Она является отхаркивающим и смягчающим действием. Корневища радиолы розовые, плоды брусники, корни алтея, листья березы веслоухой, ветки липы, шалфей, ромашка, мята, подорожник. Все они являются отхаркивающими средствами. Ну и плюс прополис и маточное молочко. Что мы делаем этим ЭПАМом? Лечим пневмонию, ларингиты, парингиты, простуды. И вот хочу вам сказать, конечно, мы же тоже семьей переболели ковидом. Вот. И мы пили ЭПАМ-900 и ЭПАМ-7. Два ЭПАМа вместе. Мы просто ими спасались. Мы капали их не только под язык, мы капали их в нос. То есть через нос, потому что вирус, коронавирус он хранится именно на слизистых в носу. Вот. и мы вот эти капли в рот, они попадали к нам в рот через нос. И мы пили их очень долго. Пили, наверное, даже всю еще весну пили. Потому что ЭПАМ-9900, 90, он еще хорошо помогает, нос, короче, разлаживает нос. Не нужно там идти в аптеку покупать капли, которые вредные. Три дня же нельзя, только три дня можно пользоваться каплями в нос. И все, они потом сужают сосуды у нас в носу нос начинает слизистая сохнуть и капли не помогают все капли а вот и пам 900 и можно капать в нос и детям и взрослым как бы это вот мы их просто литрами пили 900 и 7 пам вот ну а вот сейчас вот в данный момент у меня дома хранятся вот такие не хранятся неправильно сказала а вот такие вот и это и пам 11 мы его пьем всей семьей я говорила для чего мы его пьем да и вот и пам, смотрите, 24-й. Пью его сама для профилактики, и пьет моя дочь. Сейчас хочу сказать, что у подростков, у молодых девчонок, у них задержка в развитии, или наоборот, они акселераты, или сильно полные девчонки, и у них эм, гормональные изменения начинаются уже в 10 лет, приходит цикл у них, обильный очень, как у, говорят у заправской женщины, да? или наоборот, задержка 15-16 лет, а у девочек нет менструации. Вот я вам хочу сказать. Вот он один хорошо помогает девчонкам. Конечно же, нужно пройти обследование. И вот снимает очень хорошо все болевые синдромы, ощущения. Кисты, миомы, мастопатии Тоже прием этот вот ИПАМ. Вот. Ну, вроде бы я все рассказала. Не буду как бы затягивать свое выступление. Есть какие-то вопросы по ИПАМу 900 -му? пожалуйста задавайте, пожалуйста задавать если нет вопросов тогда ну, наша наша программа исчерпана сегодня если вопросов Подождать нет. да я единственное хочу дополнить вот наталья сказала что все помы стоят одинаково в настоящий момент цена пома пузыречка вот этого небольшого 240 рублей я думаю что это всего лишь всего ну несколько булок хлеба да Но Извините, если проблемы со здоровьем, они практически есть у многих. И вот как показывает практика, действительно, вот это замечательный комплекс, который называется ЭПАМ, и он как раз и служит для решения вот этих всех наших болячек. И поэтому, я думаю, все-таки людям надо задуматься и принимать нормальное решение, а то ведь многие вот ну, моя вот такая вот у меня есть такая практика опыт, да, когда начинаешь человек рассказывать, а «Да что ты мне рассказываешь, ты же не врач, я конечно не врач, и здесь вот врачей, к сожалению, нету. Хотелось бы, чтобы среди нас был врач и нам с чисто с профессиональной точки зрения бы рассказывал, ну, так сказать. О, ну, свойствах наших продуктов Но ну, с другой стороны у нас есть опыт мы не, мы не лечим мы помогаем организму сохранять молодость и здоровье и избегать каких-то проблем но ну, если получается лечебные эффекты ну, надо этим делиться ну, как да. бы вот. и вот Ага, что хочу, Еще хочу сказать, что э, не надо, ну, как говорится, огульно применять все то, что, допустим, вот так вот. Мне, допустим, помогло, а кому-то это не поможет. Кому-то надо дозу, допустим, корректировать, там, увеличивать, или еще какой-то продукт подключать, потому что каждый человек индивидуален. Да. И каждый мы человек, да мы рассказываем, а люди да. выбор делают да, сами. Да. И каждый человек заболевает индивидуально, и протекает болезнь индивидуально. И поэтому, конечно, конечно, нужно информацию слушать. Как говорится, Амишка слушает, доест. Ну, то есть он делает все... выводы и, и употребляет. Еще да? пожалуйста, пожалуйста, Я вспомнила еще одну вещь про ИПАМы. Вы, наверное, все знаете врача-нутрициолога-терапевта Лену Петрову из города Омска. Вот. Так вот она рассказывала про ЭПАМ, он же живой ЭПАМ, с ним нужно разговаривать. И вот когда ты клиентам говоришь, они начинают смеяться, ну и говорить, там, ты что там дурочка, как он может быть живой. Я же вам сказала, что в нем заложена формула, если под микроскопом посмотреть, то там можно код увидеть, какую-то цифру, он кодированный. Поэтому прежде чем употреблять ЭПАМ, его нужно взять в руку, подержать. Погреть его, взболтать, поговорить с ним. И вот смотря какой вы пам пьете, нужно попросить. Например, пьете печеночный, нужно сказать, помоги моей печени. Пьете, если желудочный, помоги моему желудку. И оно работает на 100%. Вот. А Елена Петрова ехала в поезде со своим сыном. И вдруг у него, он заболел в поезде. У него был поясывающий лишай. Вот. И он криком кричал, температура поднялась, а у Елены под рукой был Эпам-семерка, по-моему, или тысячный Эпам. Она говорит, ну я не знаю, говорит, что делать. А Елена отдыхала среди шаманов, по-моему, на Байкале, там на Альхоне. Вот, и у нее в сумке лежал этот Эпам. Она подошла к шаману, шаман говорит, о, у тебя что-то живое в сумочке находится. А я говорю, да ничего у меня в сумочке живого такого нету. А потом-то, когда она была на курсах у Юрия Гичева, и он рассказывал про эти ипамы, что они живые, она потом вспомнила этого шамана, вспомнила, о чем он говорил. И вот, когда они ехали с сыном в поезде, она решила, что у нее был под рукой, по-моему, семерка пам, и взяла сыну, полила на спину, на этот опоясывающий лежай. И вот она рассказывает, попросила, говорит, я его, помоги моему сыну, этот ипам, подержала, говорит, в руке, погрела его, и что вы думаете? У сын успокоился, уснул. Вот боль такая тихая прошла, а к утру, пока они ехали в поезде, лишал, лишай, покрылся корочкой. Еще раз побрызгали два-три раза, и лишай, исчез. Вот как работает наш шипам. Все у меня. Сейчас. Я хочу вас поприветствовать. Я а была не с самого начала, потому что тут банька была готова, и мы парились в бане, нашим корнем поддавали. Но я уже думаю, хоть под конец подойду, посмотрю, как вот у вас идут дела, а у вас вообще все замечательно. Вот, короче, беру в руки четвертый пан, и, значит, разговариваю с ним, чтобы он помог моей печени. Вот сегодня научилась на школе. Вот. О, Поэтому благодарю всем. Огромное благодарю. Вы вообще большие все молодцы. И следующая у нас продуктовая минутка, я посмотрела по каталогу, это будут наши замечательные чаи. Их у нас семь. И еще у нас есть набор, который очень хорошо дарить в подарок. Ну все, рада была с вами повидаться. Я отключаюсь. Может быть, кто-то еще что-то хочет сказать. Люблю вас всех. Целую. Пока. Так, друзья, кто-то еще желает что-то говорить или мне завершать? Спасибо, Геннадий, за проведение школы. Все очень замечательно. Всем спокойной ночи. Да, приятного всем спокойной ночи. А кому-то еще и приятного дня. Да, и еще, я еще пошла париться. И ну, все, друзья, пока-пока. Пока-пока. Я буду завершать. Да.